Ну и все-таки, дорогие друзья, с задержкой в 15 минут, но матч начинается. Тим Sau, Финляндия против Now never, Россия. Карта Денюк Best of 1 встреча. И это все те же самые отборочные, собственно говоря, в стадию плей офф и все Open League. Ножички за сторону проходят пока худо-бедно, но успешно Скорее для игроков атаки Хотя все достаточно быстро поменялось Буквально парочкой неосторожных движений команды на Но удается спасти ситуацию Ну и, наверное, Е поменяться, конечно, сторонами <laughs> Что, в общем-то, и происходит Что, в принципе, опять же, в рамках карты Нюк Ну, как бы вообще ни разу не удивительно На своей памяти... Я помню, чтобы вот э, команда на нюке выигрывала на живой и начинала в атаке, ну, может быть, ну, не более пяти матчей вот таких было на всей моей э, комментаторской, э, на всем моем комментаторском пути, так сказать. Ну что, давайте быстренько пройдемся по составам. Команда Now or Never. Это Бофти, Глюкес, ветер, Соска. И вот здесь внезапно я понял, я просто осознал, что вот этот шат, которого я называл, его про -про правильно читается его никнейм как Shadow Burn. Но, черт возьми, ладно, но шадом называл, так и буду называть. Во всяком случае, претензий никто не высказывал. Команда Саву, разумеется, это. Хагис, Лейска. Тассе, Никеп и Лапае. Вот такие составы. Надеюсь, правильно прочитал хотя бы большинство никнеймов. Ну и пока у нас оборона планомерно отстреливается с одним разменным минусом по Лапае, который произошел под девяткой здесь Пытаются перепикать друг друга ребята два в одного. Ну, конечно, два в одного здесь скорее невыгодно пикаться игроку обороны. Однако отогнали на грибы. И это, знаете, уже, в общем-то, малоприятная информация. Учитывая, что, понятное дело, если никто не вышел дальше чекаться, все было прекрасно слышно. Ясно и понятно, что это заход на 9, с которой теперь будет контролироваться любая попытка что-либо здесь законтрить. Однако, вовсе все-таки будет открываться под девятку. понимая но что поделать. Ретейкать так и так нужно. О, вдвоем залетает сюда же под прикрытием. Бофти влетает и Соска. Бомба хоть и тикает, но удерживать ее остается всего-навсего два игрока. Атаки с девятки. Бофти отличный минус. На девятку взбирается еще один игрок. И здесь заканчиваются патроны. Да ты че? И все-таки перестреливает Бофти. Дорогие мои друзья, три минуса от него в этом раунде. Один минус от Шада. И один минус от Соски. Ну, я считаю. Сложный раунд получился, технически сложный для Now or Never. Все-таки раунд от ретейка. Надо понимать, там все было, так сказать, на соплях. Но финны умудрились его все-таки проиграть и тем самым отдать экономическое преимущество своему сопернику. Однако это не значит, что сейчас финны будут себя плохо чувствовать. Да, гранат не так уж и много, но надо признать за то, что как бы все... Не с пустыми руками, Галилы в количестве 4 и МАК-10, это как бы очень и очень неплохой байраунд, ну, учитывая, что, например, фармилок у игроков обороны аж целых 2, да, это МП-9, Скаут, Фамас и МК, то есть тут как бы противостояние может получиться весьма... и весьма серьезное, и готовы ли к нему а -а, ребята из команды Now or Never? Вот, это вопросец. Фейк-раскидочка у нас под улицу, дорогие мои друзья, да, чтобы на такие, типа, ага, сейчас будет движение по улице, но на самом деле у нас движение по улице как такового не будет, хотя, в принципе, я думаю, все и так уже это прекрасно понимают, учитывая позицию... Бофти, который все это дело прекрасно чекал. О, трипл килл отсоски, дорогие друзья. Ну, все, минус один от Бофти. И еще один догоночку от ветра должен был быть. Но ветер проигрывает перестрелку. Ну, в таком случае фраг достается шаду. И это 2-0. Ну, как бы такое, я не знаю, очень, по-моему, мудрено пытались сыграть Тим Саву. При этом просто банально, выходя из будки, не чекнув соперника, ну это что-то с чем-то. <laughs> ну вот, объективно, раунд был проигран просто из-за того, что не прочекали Соску. Но Соска молодец, свою МП-9 реализовал, по-моему, на 1000%, забрив сразу тройку оппонентов. То есть он сразу свел раунд к 5 в 2. И 5 в 2 в данной ситуации уже просто не отыгрывалось. Неиграбельно это уже все было. Ну, у атаки, собственно, заканчивается экономика после предыдущего раунда, что логично. И теперь уже с диглами, P250, придется этот раунд как-то довершать. Два попадания со скаута. Глюкис все-таки добивает лейску, лапой никип погибают от рук Бофти. Глюкис, кстати, все успокоится, не может и продолжает реализовывать свой скаут. Еще одним минусом на этот раз уже по Хагизу. И, в общем, у нас э, Тас остается последний. Я не знаю, вполне возможно его никнейм, конечно, читается как Тейс, но я допускаю, что может быть правильным прочтением Тассы, учитывая, что это все-таки фины. Три, дорогие мои друзья, три раунда забрала команда Now or Never. И вот теперь уже придется терпеть раунд против вражеских калашей. Посмотрим, как трофейные Галилы сумеют против калашей выстоять. Или не сумеют ли выстоять, вот тут, конечно, вопросец. При этом Ветер, кстати, не решился на смену э, девайса и остался на МП-9. В то время как Глюкис, например, свой скаут... Что правильно и вполне себе очевидно сменил на более приемлемый девайс. В то же самое время на улице проходит раскидка. Лежит достаточно плотный слой смоков. Однако щелка-то все-таки есть. И здесь видно, как игроки атаки на шифтах аккуратненько проходят. Правда, не видно, конечно, сколько. Но я думаю, Бофти прекрасно понимает, что там человека два то уж точно было. Накидывает немножко корявенькую флешку. Но, однако, понятно, да, что это будет все-таки точка В. Навряд ли здесь э, можно рассмотреть э, вариант ухода на точку. А, тем не менее, атака порой иногда делает, ну, не в частности команда Sav, но вообще любая атака способна предпринимать различные позиционные ходы. И поэтому и перетяжку я не удивлюсь увидеть. Но, мне кажется, она бы здесь глупо смотрелась. Это вот единственное, что я могу от себя добавить. Ну, слишком затянуто как-то играют финны, потому что Now or never уже прекрасно понимают, какая точка будет разыгрываться. Для них уже это не будет никакой тайной. Тассы так перестреливает Шада, минус от Хагиза И парадоксально, но, а, хоть и игроки обороны понимают, что сейчас будет происходить, а, тем не менее, делается все как-то кривовато и косовато, что ли. А, Бомба установлена, и уже, собственно говоря, четверть а -а, необходимого. Ну, как грязно сейчас сыграл Никип. <laughs> Не сумел спасти товарища по команде. И в результате у нас два в 1. Хотя могло бы быть куда более приятная. Могла бы быть куда более приятная позиция. 3 в 1. Однако немного подгорает игрок обороны, попытавшись приблизиться к бомбе. И Хагис его добивает. Ситуация, дорогие мои друзья, немножко меняется в менее приятную сторону для команды Now or Never. Вот против калашей уже выстоять не смогли. Здравствуйте, как жизнь? Господи, какой у вас красивый расписной никнейм. Инк Бенди? Или что у вас там написано? Вот прям с трудом вижу. Вижу два... Uh, серпа с молотами Ну вот точно вижу Бенди И по-моему потом 8, да? А первое я вот не сильно понимаю JNK или... Да, Инг Бенди, все Все, я угадал, молодец я Здравствуйте и вам uh, Дела замечательны. жизнь тоже, большое спасибо Что поинтересовались, хорошо Надеюсь и у вас тоже Причин для жалоб по минимуму Как минимум Снова установлена бомба, но на этот раз уже не на точке Б, а на точке А Будет разворачиваться кровопролитная баталия Если, конечно, будет, потому что до точки А еще нужно дойти А Лапай здорово пытается этому помешать И, в общем-то, со своей задачей справляется Убивая Глюкиза и его тиммейта буквально несколькими секундами ранее Ой, у меня на заднем фоне бур бур бур бур бур бур бур бур Какой кошмар, откуда у вас бур-бур-бур на заднем фоне? Кто-то делает ремонт Или вы находитесь сейчас под э, Как он называется Господи Под гоночным треком Теперь же экономика команды Now or Never закончилась, дорогие мои друзья, и вот раунд придется отыгрывать на пистолетах, потенциально рискуя сравняться со своими визави, и вот подобный раунд, как мне кажется, доказывает то, что команда Team Саву не сильно считают экономику своего Соперника, потому что, ну, раскидки там, все это, это, конечно, замечательно, гранатами пользоваться нужно обязательно всегда, но понимая, что у соперника сейчас будет экономический, как минимум можно подсэкономить, что ли, денег на вот такого рода раундах и разыграть их несколько проще. Но у нас там, в общем, опять же, что-то там творится интересное на улице. глюки в паре с Шадом забирают хагиза И разменного минуса, как вы понимаете, мы с вами не увидим. Но парадокс этой ситуации заключается в том, что Бофте э, как бы тоже был убит, да? И тут как бы все-таки с разменами. Ну какие нафиг размены могут быть для игроков атаки, у которых при себе имеются девайсы? Это же ведь странно, согласитесь, размениваться... Ну, отдача там Мак-10, да, в руки попал э, Ветру Минус от Лапа по шаду И минус от Лейски Со снайперской винтовки по соске Кстати, даже это что-то такое вот Отдаленно рифмующееся Глюкис и Ветер Вдвоем, но не сильно верю э, В ретейк Глюкис, конечно, повоюет, да Но учитывая, что в этой ситуации Рядом находится еще один соперник Конечно, произойдет размен и вот теперь Ветер на том самом трофейном МАК-10 ну, троих уж точно не заберет э, Да и бомбу не раздефает Потому что нет дефьюз китов Может удастся найти какой-нибудь девайс получше Но нет Ну, я вообще, честно сказать, не знаю На что он надеялся, открывая дверцу И пытаясь выбежать в сайт Что он там мог наловить Лично вот для меня большущая загадка Потому что Ну, как минимум для ниндзя дефюза нужны дефюз киты Это просто как минимум Ну уж как максимум соперники и не позволили бы никаких ниндзя дефюзов Но есть еще один важный аспект данного матча Все-таки сильная сторона за командой Now or Never И то, что против них финны камбэчат, так сказать Не есть Хорошо Тассе вместе с лопай перестреливают ветра. Соска разменивается. И еще один минус от Тассе, после которого численный перевес сохраняется, а еще и приумножается благодаря стараниям снайперской винтовки Лейски. 4 в 2. Двукратный численный перевес. Оба игрока обороны находятся... Опа! А вот ведь, кстати, Лейска практически, практически совершил попадание по своему оппоненту. Буквально пикселя не хватило для того, чтобы... Выстрел игрока-атаки стал фатальным для игрока на or Never. но это все-таки сейв, дорогие друзья, и теперь финны врываются вперед. Ну, то есть ситуация тоже весьма-весьма и -весьма неизбежная идти выбивать. Конкретно такой раунд, ну, наверное, лишено смысла. Дефьюз китов нет ни у одного игрока обороны. Потенциально, может быть, где-то они там в сайде-то и валяются. да, И может быть, что-то там, типа каких-то кусачек, удастся сообразить. Но нужно же забрать еще тройку соперников. Это тоже как бы нельзя забывать. И тройка соперников уж явно будет пытаться препятствовать любому ретейку. Тем временем счет становится 4-3. малость неприятностей Фины... Завезли своим соперникам. И как бы эти неприятности не заканчиваются на поражении в предыдущем раунде. Эти неприятности переходят непосредственно в восьмой раунд данной встречи. Поскольку, поскольку помимо двух засейвленных девайсов покупать толком-то больше и нечего. Три МП девятых. Все. Это все, что было докуплено. Ну, конечно, арморы, э, э, ты гранатки. Все это, естественно, тоже имеется. Но не одними гранатами же нужно все-таки выигрывать матч. Как, как известно, гранаты это э, девайс, так сказать, который э, призван помочь выиграть раунд, если тебе хотя бы как минимум есть с чего стрелять, да, то есть... Но ну, МП-9, девайс, как я уже много раз говорил, хороший, но все-таки для него нужна какая-то более короткая дистанция, когда у соперника автомата Калашникова, Нужно, получается, занимать более закрытые позиции Либо же резко куда-то выбегать в аркады Но так, чтобы встречать соперника в лоб Ну, у нас прокидывается, конечно, улица По улице проход не будет Такой раунд мы уже с вами видели в исполнении финнов Не знаю, зачем на самом-то деле финны разыгрывают второй раунд Такой же самой Бофти Подрезает Хагиза И все-таки проход на Б, но, правда, не через улицу не дочек, не дочек и вот реализация МП 9 который просто каверзно открылся в хитрого, снайперская винтовка минус от глюки за второе по практически попадание, и ответка, кстати говоря, прилетает от лейски, но тут уже с попаданием глюки с 21 хп, и играть теперь уже придется максимально осторожно, при том, что игроков атаки, по сути, сейчас как бы меньше, ну а теперь остается только лишь снайпер, по снайперу есть инфа. Стопроцентная и этой стопроцентной инфой пользуется Бофти, пользуется он им этой инфой, не им, а ей Наура счет 4-4, команда Now or Never сумели сравнять, даже с не самым качественным байраундом В целом удалось хорошо реализовать хоть какие-то потраченные, так сказать, деньги на МП На МПшечке замечательные, красивые. Но, как выясняется, что самое главное, рабочие. И тактическая, техническая, точнее, пауза, да, как пишет нам сервер. Ну, логично представить, наверное, что ее берут финны. Потому что финнам там действительно есть что сейчас обсудить. Дела насущные, с деньгами не у всех все хорошо. Нужно правильно закупиться, правильно раздать дропы друг к дружке и... Правильно распределить экономику, чтобы не сильно были кто-то богатый, а кто-то бедный, чтобы все было в целом плюс-минус одинаково. А, ну и, в общем, как вы видите, 4 автомата Калашникова и снайперскую винтовку все-таки сообразили, но в случае поражения и отдачи пятого раунда придется, скорее всего, отдавать еще один, так как деньги на этом закончатся. Есть игрок на бочке, есть игроки, естественно, уже под нулем практически. Ну, тут я даже не знаю, по всем фронтам опять же будут пытаться действовать Фины. Судя по всему, не знаю, насколько успешно, конечно, получится. Попытка не пытка. Прокидывается улица. Улица прокидывается достаточно активно. Ан Антиаркадные, античекаемые, так сказать, молотовые. лейска. Отличная работа по информации. Минус от Хагиза по спине Бофти. И вот здесь как раз-таки дымы свою роль сыграли, сыграли. Да? То есть дымами можно выигрывать, но дымы должны помогать выигрывать. Минус от Второго соперника забрать не удается. Минус от Эйса или же Тассе. Не знаю, или Тассе. Я как бы уже говорил, что это Тассе. Поэтому так и продолжим говорить. Шат последний. А, по шаду инфы, наверное, скорее всего, никакой. Нет, теперь уже есть по шаду информация. И это... Но у от Лейски 5-4. Ну что ж, свою экономику игроки финской команды сумели спасти. И это уже достаточно хороший мув, так сказать. В перспективе, дающий э, много... Замечательных плюшек, потому что вот свою экономику игроки на Урневер спасти не сумели То есть сейчас это будут пистолеты и потенциальная отдача шестого Но с деньгами все не настолько сильно плохо, да, поэтому э, Два экономических раунда здесь не потребуется, и это хорошо ХАЕ, интересная ХАЕ, надо признать Прилетела сейчас, оставив 59 хп э, товарищу с никнеймом Лапая И минус, кстати говоря, от этого самого Лапая. ха <смех> ха Глюкис. <смех> Обнаруживает тасы, но, правда, спастись с этой позиции не выходит. И в результате потеря все-таки трофейного автомата Калашникова случается. Такое случается, что уж поделать. Ситуация 4 в 3. Перевес пока на стороне финской команды. Финская четверка на данный момент. При девайсах и на шифтах аккуратненько пытаются... Разведывать позиции, которые могут занимать их соперники В свою очередь под точкой Б у нас действует Лапая Ну, это также, инф... и, по сути, игра от сбора информации Но игроки обороны сидят закрыты И поэтому никакую информацию игроки атаки конкретно сейчас собрать не в силах Шат. Попадание в голову Хаги, залопает, уже минус ветер, Шат пытается отстреливаться на 5-7, пистолет кстати, ведь замечательный, но а, Никип все-таки не отдается, последним остается Соска в спине, кстати говоря, у Никеба, а Никип успевает пробежать на точку Б. Это немножечко минусов, дорогие мои друзья, да, с точки зрения... Ой, ой, установлена бомба, но автомат Калашникова попадает в руки Соски и ну, нет дефьюз-китов. Наверное, это самая большая проблема в этом раунде, потому что тройку соперников он явно мог бы пойти попробовать перестрелять, ведь он сотый. Ну да, у него нету каски, но если ему с калаша прилетит в бубен, он, скорее всего, так и так и кочурится, поэтому не столь важно на самом-то деле, есть у него там каска или нет. Но важно, очень важно понимать, что нет дефьюз китов и на дефьюз потребуется гораздо больше времени. Ввиду чего на перестрелке придется тратить меньше времени, а соперников трое. Плюс там есть авик, который с огромной вероятностью просто даже не позволит э, выйти на вилки и пройти куда-то к точке. Таким образом, это 6-4. Собственно, итог э, раунда был достаточно предсказуемый. Ну, а экономика у обороны восстановилась. Восстановилась до нормального уровня, когда можно себе, в общем-то, позволить закупиться да, практически на все деньги. Но... Закупиться достаточно комфортно, иметь нормальное количество гранат, броню и все, что, в общем-то, для счастья нужно Но, конечно, нельзя забывать, что и экономика соперника, естественно, тоже в этот самый момент крепнет под точку Б успел, кстати говоря, пропрыгнуть Такой раунд, э, помнится, еще в 1.6 контр strike Был придуман давным-давным-давно Хаешечка хорошая, кстати, прилетела Но сделать ни единого минуса, к сожалению, так и не удалось игроку обороны Шат добивает Тасса. Тот самый Тасса, который успел, по-моему, пропрыгнуть в каналке То есть вот представьте, насколько это был старый раунд, который сейчас разыгрывали финны. Еще со времен 1.6 открывался скрип, накидывался дым. И моментально игрок обороны, прошу прощения, игрок атаки вламывался под точку Б через каналки. Обычно это делали еще и всей и гурьбой и вместе с бомбой. О, Глюкис! Вот это подхватил. А вот это потому, что нечего финну прыгать было. Ну, ветер. Здесь просто звездный час для ветра, два... два легчайших минуса, дорогие друзья И снайперская винтовка еще и перекочевала Ну тут просто джекпот выбивает игрок обороны Вот что значит оказаться в нужное время, э, в нужном месте Когда просто по таймингам тебя там никто не ждет Но тебя там ждет два минуса и снайперская винтовка Это вообще просто, по-моему, шикарно и снова, кстати, раунд с точки зрения экономика экономики, простите, важен для как одной команды, так и другой. В случае поражения команда будет обречена провести экономический раунд. Какая бы эта команда ни была, и вот вновь тот самый раунд, про который я уже говорил, да. Только теперь он, ну, более осторожный, наверное, правильнее сказать так, да. Отличная хаешечка накидывается, но в каналке уже, к сожалению, для игрока обороны никого нет. Так что хаешка хорошая. Ну, по сути, бессмысленно. Ну, может, она, конечно, могла гораздо больше урона нанести. Она немножко-то коцнула э, Хагиза, но не убила его. Ну, она бы его и так не убила, правда, да. Но она могла нанести бы больше урона. Точка захвачена, бомба устанавливается 4 в 4. Соска. Ну, я не знаю, что сказать. Здесь скорее, конечно, лопая ошибается. Следом ошибки не заканчиваются. Еще один минус. Вот. Игроков обороны миллиард просто флешек прилетает все белые, однако под эти флешечки не сильно хорошо разыгрывают раунд на Орд Тем не менее, не, не, не суть от победителей в данном контексте. Команда выиграла раунд, и поэтому, значит, они сделали все правильно. Но можно было не терять одного игрока обороны. Это единственное, наверное, за что можно сейчас зацепиться и сказать, в чем была ошибка. Но вроде как экономика не сильно страдает и в целом там на девайс -то уж как-то накопят игроки команды Now or Never и скомпенсируют погибшему игроку Своей команды потерянный девайс Ну а игроки атаки, разумеется, как я и говорил В предыдущем раунде Вынуждены провести экономические Ибо с деньгами как бы все Но это найны причем целая гора тэкнайнов Которая будет разыгрываться Через точку Б И здесь просто, наверное, Шат Немножечко был шокирован Такому раскладу вещей, потому что через его молотов Вся гурьба так и не остановилась и продолжила бежать вперед. Так более того, еще и ХАЕшку не испугались. И более того, еще и застрелили его, черт возьми, и эмку отжали. Под девяткой у нас произошла размена. Ситуация вышла на равную 3 в 3. Но 3 в 3, как мне кажется, для команды Team Savu более перспективная ситуация, нежели даже была на начало раунда. Потому что 5 в 5 с тэками это такое себе. А вот уже 3 в 3, да еще и теперь с двумя девайсами... Куда болезненнее может все быть. Попадание в голову Глюкиза. Снайперская винтовка попадает в руки Хагиза. И тут, конечно, Хагизу бы надо бы, наверное, с Лейской поменяться девайсами. Потому что Лейска, как я так понимаю, скорее всего, мейн АВП. И АВП достаточно хорошее. Но Соска, тем не менее, забирает Лапая. И два в два. Попадание от Хагиза, кстати, тоже, слушайте, неплохое АВП. Ну и Лейска по... Информации, которую, естественно, было слышно, да, было слышно передвижение Бофти, делает минус счет 7-6. И все-таки снайперская винтовка, кстати, отправляется к в руки, но, тем не менее, хочу заметить, что Хагис на снайперской винтовке сыграл тоже очень и очень качественно. Ну, потому что вот такой флик пустить, дорогие друзья, далеко не каждый игрок сможет. Хотя, наверное, конечно, здесь доля везения тоже присутствует. Может быть, так, стрелял на шару в надежде, что попадет, и все-таки попал. Это сложно назвать прицельным выстрелом, но факт остается фактом. Это хороший выстрел и хорошее попадание. Теперь же у нас размен экономическими раундами. Naive раз на or Never уже будут играть на пистолетах. Но если их соперники играли на теках, то игроки обороны сыграют на диглах. А конкретнее на диглах 5-7 и ЦЗшки. Ну, Лейска один дигл уже отправляет на отдых. Начало пока малость немногообещающая, но оно и, наверное, не должно быть многообещающее. Хотя диглы это все-таки диглы. Как бы ваншот с дигла. это самое прекрасное, наверное, что есть в Counter-Strike, но не всегда удается. Но это один из самых, на мой взгляд, красивых фрагов, которые вообще бывают. Накидывается флешка, Хагис и Никип в этот же момент делают по минусу, заход на точку А — и, как вы понимаете, без девайсов тут будет, конечно, очень сложно продохнуть. Однако, даже какие-то фраги все равно есть. И вот он. И вот он Shadowborn. Даже по такому случаю назову его моего правильным полным никнеймом. 100 хп. Есть дефьюз киты. Есть подобранный автомат Калашникова. Накидывается флешка. И это та самая каверзная позиция, с которой когда-то соска... Отстрелил тройку своих соперников на МП-9 Все этот раунд, я думаю, помнят Это был второй раунд этой встречи Сейчас эта позиция сыграла на руку игрокам атаки но ну а счет становится 8-6 И на последний раунд первой половины Экономика успевает восстановиться у обороняющейся команды Но я все же считаю, что первую половину сыграли на Не на максимум своих возможностей Потому как они ее как минимум проиграли все-таки сильную сторону, наверное, непозволительно проигрывать. Но давайте будем в какой-то степени реалистами. Да, потому что... Ну, это не гарантия поражения и не гарантия чего-либо еще. Бофти в минус лапа. Я вообще не понимаю, как они там просто в этих дымах что-то там находят где-то. Неужели это просто такое замечательное чувство тайминга? Ну, конечно... Конечно, это все-таки странно, но может быть... Ребятам виднее Ну, я имею в виду то, что я в этот дым ничего не вижу А они что-то видят Может, у них монитор как-то по-другому настроен Ники Плейск по минусу Три в два, дорогие друзья Потому что еще один минус от снайперской винтовки Атаки прозвенел И молотов под будку Дабы поставить бомбу Ну, как минимум, бомба-то устанавливается Ветер <смех> разошелся Ну, два минуса, один в один Ну здесь, конечно, раунд шада однозначно Потому что, как минимум, лайфбара у игрока атаки Недостаточно для комфортной перестрелки Ввиду чего счет в матче становится 8-7 а, Но, повторюсь Now or never Все-таки проиграли первую половину А это что-то да значит И лично в моем представлении это значит не сильно не сильно хорошую ситуацию И не сильно хороший Расклад вещей Понятное дело, что атака может быть Достаточно хорошей и подготовленной И в таком случае, вроде бы как Это может нивелировать Какие-то слабые стороны Команды Now or Never В атаке Как бы это забавно не звучало Ну вопрос, насколько фины Умеют реализовывать сильную сторону На карте нюк Ну я думаю, финны на самом деле Могут что-то нам а, преподнести такое Интересное Но это, конечно, опять же, повторюсь, не гарантия Я ничего здесь не могу гарантировать что Все в любой момент может измениться Просто вот, Банально из-за того, что Кто-то сыграет где-то неправильно Один какой-то неправильный мув От игрока может повлечь за собой поражение в раунде А один раунд Которого потом не хватит Может привести к поражению в матче Суммарно ну, пока мы ждем с вами смену сторон. Что-то как-то вот не спешат, ребята, подтверждать свою готовность. Чирк-чирк. Вы могли сейчас слышать на заднем фоне, но этот чер чирк не означает минус с ножа. Потому что нож-то не долетел. Ну и типа, ладно, камон Минус на разминке с ножа Это не достижение Да и вообще, минус с ножа Это не достижение Это прикольно, это весело, это фаново, но не достижение А что это, подождите А, ну все правильно. Нет, не все правильно. Подожди. Now or never. Теперь должны... А почему не, не, не поменялось у меня стоять? Вот так же ведь должно быть. Now Теперь в атаке и в обороне Тим Саву. Все. Разобрались. Только что-то какой-то глючок был непонятный. Раунд первый из 30 Чё-то там сервера мутят конкретные вещи, как будто бы матч перезапустился, но при этом первая половина это 87 7 все-таки засчитано. Ну да ладно, бог бы с ним. Бомба устанавливается, дорогие друзья, На never получает абсолютно спокойно возможность зайти на точку без каких-либо Ощутимых сложностей, потому что отдача от финнов. Я не знаю, кстати, зачем финны решили сыграть в такую глупую, как по мне, модель Counter-Strike. Ретейкать точку А. Ну, типа, как бы здравствуйте. Да, ретейкать Ну, здесь просто на самом деле даже не нужно отдавать, прям вот а... не отдавать, вернее. Давайте, давайте так скажу, короче, здесь. Юспы. А... Юспы все-таки орудие больше дальнего боя, чем ближнего. Глоки на... в упоре перевешивают. А зачем финны отходят от точки? Я понимаю. Для того, чтобы стрелять издалека. Но они же, черт возьми, не стреляли. Они практически спокойно пустили своих соперников в точку. И раунд на этом закончился. Ну, как бы вопросы. Вопросы к финскому коллективу. Но Now or Never... Вопросов к ним лично я не имею, потому что... А почему я должен к ним иметь вопросы? Если они, черт возьми, выиграли раунд... Э, ну, а ошибся соперник, и все. Ошибся, окей. Команда выигрывает. Ну, другая команда. Если один ошибается, другой выигрывает. Это классика и... Э, это смысл КСа. Про экономический раунд от финнов даже говорить не буду, потому что тут, собственно говоря, попытались запушить Глюкиза. за... Глюки запропушили, маг-10 выбили, но Глюкис перед смертью успел тройку забрать. Так что тут, как бы, заслуженный, опять же, 9 за Now or Never. Ну и, наверное, самая основная задача атаки в этом раунде просто не потерять девайс, когда они будут покидать точку Б. Потому что у нас, как минимум, э, есть Хагис который находится сейчас э, в теровском спауне и сейвит МАК-10. Ну и Таса, который который просто сейвится. Я не знаю, зачем он сейвится. Сейвить абсолютно было нечего, но, но почему бы не засейвить Юсп? Уж он-то мог бы пойти с кого-нибудь, хотя бы попытаться выбить девайс. Это более полезное действие было бы. Даже если бы он и умер, господи, заработал бы на нем человек Какие-то сущие копейки на хаешку в следующем раунде Ну, видимо, решил Либо о статистике по сво... о своей пи... попереживать Хотя там 7 на 14 и Переживать там особо не о чем В общем, ладно, как сыграно, так и сыграно Хороший молотов под будку Но этот молотов ничего не меняет И никого не останавливает А вот бофти останавливает ветра Чтобы вы понимали, это тимкилл с молотова, да Молотовы надо накидывать все-таки немножко поосторожнее. Ну, как минимум так, чтобы тиммейты твои <laughs> не горели в этом Молотове. Лапай. Минус шат. 2 в 2. Планомерно. Но ретейк все-таки вроде как дается. Бофти. Минус Лапай и Глюкис. Вы видели, как красиво он убил своего соперника. Он не стал уходить из пожара, в котором находился. Он стоял в Молотове. Горел. Горел вот как просто, как вечный огонь, как факел, черт возьми Но соперника все-таки перестрелял Достойно уваж... уважения, но на самом деле здесь опять же технически правильно Потому что если бы он отходил, соперник моментально вышел бы пихать и убил бы его Все, то есть тут как бы вариантов не было Вариант только стреляться и либо проиграть перестрелку и, и быть убитым Либо сгореть в молотове, потому что все равно не успел бы уйти никуда Скорее всего не успел бы уйти ну да бог бы с ним Главное, насколько красив этот момент А он именно философичен и красив Потому что размен приводил к победе к математической победе э, Команду Now or Never. Ну и кстати, хочу заметить Действительно, в принципе, как я и говорил Еще на начало второй половины Атака у команды Now or Never. Если будет сильная То это компенсирует абсолютно все что финны Выиграли Первую половину Ну вот как минимум это компенсирует именно этот косяк И сейчас, собственно, то же самое происходит 11-8 4-0 во второй половине Пока Пока хочу заметить, потому что вот он первый девайсный раунд Уже что-то посерьезнее готовится Да, уже есть снайперская винтовка У Лейски 4 м Бешеный раскид Ну, то есть... Проблемы явного характера могут быть сейчас у команды Now or Never, и это не шутка. Но вопрос, опять же, э, характера, а как этот раунд будет разыгрываться, с какой точки и с каких позиций. Вот это да. Ну, три минуса, в принципе, игроки обороны сделали, два минуса игроки атаки. Вроде бы как не потеряно ни для одной команды, ни для другой. Но атака, конечно, себе, опять же, немножко подпортила. Подпортила. Сами себя причем подпортили. Соск ставит бомбу. Понимает, естественно, что дым это как бы не стена. Из дыма соперники выходить умеют. Но будут ли. Ну, дыма-то, кстати, уже нет. Накидывается флешечка. Пошла вторая. И вот под эту флешечку начинается выпад. И раунд выигрывается, дорогие друзья. Да. 11-9. Вот финны показали сейчас качественный тимплей. Раунд, который, по сути, и стал победным только из-за того, что вот были накинуты эти флешки. Скорее всего, там ослеп, ну, как минимум, э, соска. Второй соперник, я думаю, не ослеп. Ну, второй игрок команды Now or Never, который находился э, под скрипом. Скорее всего, он либо даже и не увидел прилетающую флешку, ну, либо, если ослеп, то буквально на секунду. Но мне не кажется, на самом деле, что он вообще ослеп. Потому что его позиция не намекала нам на, на то, что сейчас он будет сидеть и прям вот смотреть на летящую моменталку. Потому что, скорее всего, чекал он немножко другую позицию. И, наконец-то, команда Never Never решила немножко сменить вектор своей атаки. Попытавшись сыграть э, на точку А, сколько получается, 5 раундов во второй половине, да, теперь э, все-таки... Будет попытка сыграть под точку Б. но ну и даже еще и через улицу массово лопая перед смертью. Забирает ветра и глюки за шат ответ. И 4 в 3. Немножко, конечно, плохо для команды Now or Never размениваться в меньшинство. Но что поделать. Можно попробовать сделать безответный минус где-то под точкой Б. Кстати, очень амбициозная хаешка сейчас летела на вилке. Но настолько амбициозная, что даже ни единички урона не нанесла. А вот то, что идет в спину игрок обороны, вот это боль. Это боль. Но об этом, скорее всего, еще просто даже и не подозревают игроки атаки. Хотя уже должны. Тут, кстати, не один игрок идет в спину, а целых два. И вновь поставленная бомба тикает, пикает, а защищать ее, дорогие друзья, некому. 11-10. То ли Now or Never расслабились, то ли Тим Саву с получением полноценного девайсного раунда стали командой, которую практически будет не победить. Уж даже не знаю, честно сказать, как оценивать сложившуюся ситуацию. Но так или иначе, команды обе играют очень интересно. Мувы что от одной команды, что от другой, как мне кажется, заслуживают уважения. Потому что виден тимплей, опять же, что там, что здесь. Ну, темплей у финнов, как мне кажется, немножко помощнее, чем у Now or Never. По всей видимости, финны то ли тренируются чаще и дольше, а то ли просто играют вместе, как команда, дольше. Ни в коем случае не пытаюсь приуменьшить достижения команды Now or Never. Чтобы вы понимали, да, то есть это не... Не вот я типа... Сижу, финнов нахваливаю, а команду из России мне абсолютно наплевать Нет, совсем нет, просто вот, ну, мне, я что вижу, то и говорю, собственно, да То есть мне кажется, что у финнов а, наигрыш часов, проведенных вместе в КС, чуть-чуть выше Либо же они просто более продуктивно тренируются, да Потому что есть что-то в этих действиях, такое, чего вот немножко не хватает, как мне кажется, команде на or Never. Ну, до сих пор у меня не лезет из головы тот самый раунд, когда с девятки провели ретейк. Просто бесподобный по две моменталки. И вот вопрос, а сделали, сделала ли бы команда Now or Never подобное? Или они просто пошли в лобовую бы атаку? Скорее всего, я думаю, просто пошли бы в лобовую. А ник... Никип... Никип... Никип а, разменивается на точке. Ну, собственно, здесь минус от Лейски. Три в два. Бомба до сих пор, кстати, не установлена, и это тоже свои проблемы несет для коллектива Naournever. Сейчас, конечно же, Бофти ее установят, но игроки обороны уже полным раскладом вещей, собственно говоря, обладают. Даже невзирая на лежащие там где-то дымы, ничего, опять же, страшного пока для афинов-то на самом деле не происходит. Бофти! Сразу с двумя стреляется, какой, ж... какой жесткий в паре с Глюки удается забрать и Таса, и Хагиза, и <смех> Лейска в соло. Ну, тут как-то вот у меня скорее больше, конечно, вопросов по поводу того, почему игроки команды, финской команды, вот как как они до такого дожили. <смех> Я даже не знаю, как они могли до такого дожить, потому что ну как-то больновато выглядит, что ли. Причем же ведь была стопудовая информация о том, что там есть АВП. И все равно полезли пушить это самое АВП. <coughs> Можно же было ведь как-то похитрее. Похитрее сыграть. Ну, как минимум, например, попробовать сыграть с другой позиции. Или сначала запустить туда лейску, например, который на шифте бы... Успешненько мог бы реализовать Авик или хотя бы, ну я не знаю, в общем, что там можно было реализовать. Кстати, про лейску. Минус со снайперской винтовки. Он же энтрифраг. Он же второй минус. Он же третий минус. Вот так вот, дорогие мои друзья, бывает, когда вы по одному, планомерно и целенаправленно выходите на вражеское АВП. Ну вот про по одному. По одному. Ну, уже целый, целую вечность все знают, что на снайпера по одному выходить это глупо, но все равно все всегда выходят. И это... Вот так вот Тасса наказан глюкизом за то, что просто вот... Что происходит? Но это минус Палески, кстати, но там не менее опасная АВП есть. Это Хагис. А он реально не менее опасная АВП. Ну, посмотрим, сумеет ли это не менее опасная АВП победу-то выцарапать у оппонента Или не сумеет Достаточно время, кстати, выигрывается Молотовым, который сейчас прилетел под радио Ну, смотрим, как Глюкис Оставляет тиммейтов соло Наверное, не самый грамотный мув, который мог сейчас Глюкис совершить Но уж ладно, ругать его, как говорится, за это не будем Просто, да, как бы, ветра оставить один в два, при том, что тут как бы... Ну, счет! Счет! Счет такой, что непозволительно вот такие аркады делать. Ну, Глюкис, наверное, просто уже, так сказать, на бусте морали был после того, как шмальнул сначала сопернику с вертушки. Потом прострелом убил своего соперника. Через стену, да, убил вражеское АВП, которое сделала трипл килл. Ну, короче, я не знаю, но Now or Never сделали в этом раунде просто миллиард ошибок, и все они были настолько критические, что раунд просто, ну, не, мо... не можно было выиграть раунд с таким вот э, бэкграундом, так сказать, у каждого из игроков, да. Потому что, ну что, это просто по одному вышли, троем отдались на радио. И что дальше произошло? А дальше просто глюки составил тиммейта и решил, что ему повеселее будет пойти поиграть в соло. Не знаю. Не знаю. Сидели бы вдвоем где-нибудь под Мейном, например, поставив бомбу, разумеется, заблаговременно под этот же самый Мейн Д и радовались бы жизни, так сказать. А теперь техническая пауза. Ну, паузу, разумеется, наверняка взяли на Урневер, потому что только им она сейчас разве что может потребоваться, да? Потому что предыдущий раунд это тоже как бы отдельная тема для разговора и для дебатов, так сказать. Но пообсуждать его... Я считаю, что игроки должны вообще вот все... Вот два предыдущих раунда, как мне кажется, процентов нужно обсуждать команде Now or Never, ибо то, что они там сделали, ну, это... Это слабенько. Это... Ну, это плохо. Чего, ладно, уж вокруг до да около ходить, это плохо. Потому что предыдущий раунд просто полная отдача, по-моему, даже без единого минуса. Ну, а тот раунд, который отдали э благодаря стараниям Лейски, который сделал трипл-килл в начале раунда. Ну и дальше глюкис немножечко спорол, как мне кажется. Спорол все-таки. <coughs> Можно было почище опять же сыграть. Вот то самое, про, про что я и говорю. Более тимплейно, что ли. Не оставлять э, в соло тиммейта. Потому что, ну, все-таки сольная позиция. Э, Финов-то остается двое. Они могут и раскачивать, из двух сторон, из двух фронтов, так сказать, нападать. А вот сейчас... Да, or разыгрывает ну просто Сверхинтересный и экстра неординарный раунд Да, через улицу Аж под девятку, дорогие друзья, забегают Ну и я не знаю, куда И на точку Б все-таки массово Причем практически полный команд Да даже, да, полной команды отправляются на точку Б Здесь минус от лопая Бомба устанавливается Ну как минимум экономически Да, this good Да, бомба установлена на подобранной трофейной эмки соска еще и забревает лопа. минус от ветра потасы. И... Я не знаю, что сказать, потому что это какой-то капец, что ли. Ветер. Оу! Как замечательно! Вместе с Бофти ветер отыгрывает свои точки. Ну, 13-12. Экономический раунд. Ну, форс хорошо. Там форс был на теках, типа там на пистолетах. Абсолютно несерьезный закуп И Now or Never просто, ну, вот Как это, это же ведь одна и та же команда Как можно было проиграть вот тот раунд И выиграть вот этот Я просто вспоминаю, что я говорил в начале второй половины Что любая ошибка может привести к нехватке одного раунда для победы Вот я теперь думаю, а команда Now or Never сумеют выиграть? При... Замечательная флешка. Просто великолепная флешка, на самом деле. Лапай должен сейчас благодарить Лейску за накинутую флешку, благодаря которой удалось сделать минус на своем МП-9, так еще и выжить. Саня, привет! Давно у тебя не был. Прокрастинатор! Приветствую! Красивый же никнейм все-таки. Супер красивый никнейм. Так, но время начать, я все-таки читать не могу, потому что здесь у нас идут активные боевые действия по точкой Б. Минус от Бопси, минус от Шада, даже два минуса от Шада. лопая и Тассе, ну, просто вдвоем, просто вдвоем против четверых. Я, наверное, все-таки голосовал бы здесь на всеобщем командном голосовании за сейв, потому что, скорее всего, это просто будет потеря девайсов какой бы ценой. Uh, не попытались бы сейчас финны выбить uh, Выбить не получится А вот потерять девайсы получится И один из них, увы, безвозвратно утерян Лопая, ну, наверное, отстрелит сейчас, конечно, убегающего Вернее, набегающего на него соперника Ввиду uh, низкого количества ХП у этого самого соперника Ну и приятным бонусом является то, что Никто не добегает до Лопаи, да и никто, в общем-то, в его сторону даже не пытался бежать. Ну, 14-12. Постепенно так как-то приближается к победе чуть-чуть быстрее, чем делают это финны. Ну, а учитывая экономику финнов, тут как бы мои полномочия все. Потенциально отдали 15-й. Но потенциально отдали, конечно, не равно отдали, потому что это, собственно говоря, лишь на вскидочку можно сказать, что человек с Юспом... Ну, шансов сделать минус имеет куда меньше, чем человек, например, с калашом Поэтому просто чисто если математически посчитать Демейдж э дилинг, -э, который могут наносить различные игроки различных команд То тут становится понятно, да, что по идее выиграть этот раунд должны now or never. Но, entry был сделан как раз таки человеком с калашом, по-моему Как раз лапая или Хагис. В общем, кто-то из них сделал минус, но, по-моему, это был Лопая. Забрали Шада. И, в принципе, есть еще один девайс, Который можно было бы попробовать как-то отжучить. Ну, такая флешечка, чтобы, типа, если вдруг кто-то пошел, чтобы неповадно было. И аккура аккуратная попыточка за слоу плейть. Но это, кстати, не ошибка, на мой взгляд. Минус от Хороший дальний минус И, что самое главное, очень важный Потому что он убивает соперника Да ладно, ну серьезно, что ли, Глюкис? Ну, я понимаю, что Глюкис там и так был уже достаточно сильно подушатан Но ну, не настолько же, чтобы прям вот пока в него стреляли с юспа Он даже среагировать не успел 3 в 3 С поставленной бомбой на точке Б, дорогие друзья Минус от тасса по ветру Минус от вовти Размены минус от Хаггиза присутствует. И один. Один Соска, который... Ну, вот ну ничего, наверное, не мог в этой ситуации сделать лучше. Закончились патроны. Пришлось перезаряжаться. И, может быть, стоило, конечно, отбежать чуть-чуть подальше. Ему для победы здесь надо выиграть. Это было бы секунд пять еще как-то попытаться продержаться. Можно было бы, конечно, попробовать пойти через аквариум отыграть. Ну, Что-то что пошло не так И хочу заметить, дорогие друзья Что даже невзирая на выигранный раунд У Финов по-прежнему с деньгами Ну, Не ой-то как хорошо Потому что если Более детально попытаться разобрать э -э, Происходящее На самом деле команда Now or Never Может сейчас выиграть довольно легко Им просто достаточно Выиграть этот раунд И на следующем э -э, раунде у финнов ну, практически не останется экономики, потому что вот у Никиба осталось 300, 150 у Лапая, да, там только самый богатый это Хагиз, ну и немножко по победней, так сказать, Тасы, Но их 2 900 на двоих-то ведь не хватит ни на что, путевые. При этом, кстати, у игроков Атаки тоже приблизительно та же самая ситуация, если посмотреть на... Их экономику Там тоже, в общем-то, не намного лучше Дела обстоят А конкретнее, если даже еще и не хуже Ну, Никеп тассе, и Вновь Никип. Пауза Которую брали, я не знаю, кто ее брал Но я думаю, что брали Фины а, Пошла на пользу, очевидно Если Паузу брали на Урн То, мое почтение Но, наверное, не нужно было 14-14, и, ну, как-то худо-бедно, конечно, можно на что-то нафармить. Э, ну, то есть не нафармить, вернее, на что-то там насобирать какие-то девайсы, все-таки приобрести. Но в любом случае, финны-то себя уже обезопасили, понимаете, даже в случае поражения в раунде. Ну, они закупятся в следующем. Какие-то деньги-то в любом случае будут, и это будет уже не такой уж прям постыдный бай. А вот команде Now or Never теперь придется думать. Причем думать довольно серьезно. Но, как я уже вижу, что решение уже принято, это раунд на pst -ках. Но почему это надо было обдумать, да? Потому что потенциально все-таки, чем меньше и чем слабее у тебя будут девайсы, <coughs> тем больше шансов, что это будет отдача раунда. А это будет отдача 15-го. И то есть здесь надо готовиться в таком случае не к победе в матче, а к овертаймам. Для начала к овертаймам. Либо же не надеяться вообще ни на что. Но матч улетный. Два раунда основного времени нам остается отсмотреть. И эти два раунда мы с вами в любом случае отсмотрим. Потому что счет, итоговый счет, либо 15-15, либо 16-14 в чью-то пользу. Тассе, минус первый, почти минус второй. Ну, туда еще и молик прилетает. Здесь у нас, собственно, опять же, такой раунд уже мы с вами видели. Я не понимаю, для каких целей... Что одна команда, что другая Сначала разыгрывают э, Ну вот финны, да Они разыграли раунд э, Под точку Б С открытием скрипа и С быстрым спуском в каналке И разыграли его дважды На втором раунде их просто уже поняли И убили Собственно и сейчас то же самое делают на Our Never. Мы уже видели раунд, когда они через улицу Пробегают э, Под грибы и на кт респауне Делают какие-то фраги Убегают под девятку Забегают на железо и разыгрывают точку Б Ну сейчас-то зачем этот раунд еще раз было делать Вот этот момент я немножко не уяснил Просто типа от того, что ну не было идеи, как сыграть лучше Решили сыграть, ну хотя бы так Ну 15-14, дорогие друзья Последний раунд основного времени И это либо победа финской команды Либо овертаймы Now or never, Team Savo, напоминаю, что это матч за выход в серию плей-офф AC Open League. И такой раунд, как вы знаете, финны уже разыгрывали. Да, тот самый раунд, в котором сейчас Бофти не сумел поместиться в каналке. Два минуса от игроков финской команды. И при этом контрить эти два минуса, к сожалению, для команды Now or Never оказалось некому. Бофти красный, очень сильно разбитый. но очень просто сильно. Сто хэповый шад и сто хэповый ветер. Да, вот здесь перестрелка неудачная для Бофти. Ну, Бофти, как мы знаем, был красный. В общем, тоже как бы... Не смертельно бы, но... Ветер и шат вдвоем. Оба с калашами, у обоих имеется какая-то раскидочка, пусть даже там может и минимальная. Как интересно сейчас, как интересно, ветер решил, ветер решил открыться. Я, честно сказать, впервые вижу вот такую открывашку, дорогие мои друзья. И вообще, что-то я не знаю, что с сервером произошло. Теперь он просто решил зависнуть, да, по всей видимости. Странно у нас как-то сегодня работает серверочек по КС. Ну что ж, ладно. В таком случае я просто подытожу, что матч все-таки закончился со счетом 16-14 в пользу команды Team Savu. Именно финны сегодня становятся победителями.